Кто мне сказал, что я царь? Как это было? Какие качества у меня есть, что, каких, которых нет у других людей? Значит, однажды во сне ко мне э, прилетела радужная фея с пурпурными крылышками и такой маленькой Маленькая, такой маленькой, буквально вот где-то с мизинчик короной на голове. Вот здесь вот, вот здесь. Вот. И она мне сказала, что я буду впоследствии править страной и я блюсь надеждой для всего мира. Вот. Какие качества у меня есть для того чтобы это подтвердить или для того чтобы это было правдой ну во первых я умею ковыряться в носу э, используя для этого э, мизинец э, одной из моих ног А еще я могу вытирать э, свою попу от фекалий, не используя туалетную бумагу, ну и соответственно не пачкая рук. Как? Я говорить не буду, это секрет. Об этом узнают только те, кто подпишется на мой канал. Так что до, до скорого, ребята, и до следующих моих выпусков.